Я приветствую зрителей канала Форума свободной России, студии Дмитрий Сельвончик, а в гостях у нас историк и публицист Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы с вами поговорить о прошедшей вчера акции в поддержку Алексея Навального. Она собрала определенное количество людей, и, насколько я знаю, вы тоже участвовали у себя в городе. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление. Да, я участвовал во вчерашней акции, участвовал именно как рядовой участник, а не какой-то там наблюдатель, журналист. Там, ну, ну, я делал какие-то фотографии по ходу дела, насколько это мне позволяли условия, что в общем мне было не очень просто, потому что у меня большие проблемы со зрением. Uh, ну, вот то, что я видел, и то, что я фотографировал, да, я могу uh, поделиться своими впечатлениями. Uh, ну, uh, первое впечатление. Uh, конечно, очень трудно uh, определить uh, количество uh, участников этой акции, потому что понятно, что когда власти акцию запрещают uh, и заведомо, Заранее блокируют подходы к тому месту, а это была Дворцовая площадь, главная площадь Петербурга, где как бы было назначено, символически назначено, конечно, вот этот сбор. Там все было наглухо заблокировано, всякой техникой, грузовиками, какими-то совершенно <свят> несусветными. Туда было не подойти. Ну и дальше что происходит? Люди начинают собираться. Людей оказывается достаточно много на периметре вот этого оцепления куда они пройти не могут, и что происходит дальше. Дальше образуются достаточно стихийно самые разные какие-то потоки собравшихся людей, которые начинают двигаться по прилегающим каким-то улицам, магистралям, там, переулкам, и вот таких потоков людей я даже не употребляю слово «колонна», потому что, конечно, организованных каких-то колонн с транспарантами, там, с какой-то атрибутикой, символикой, конечно, не было. Но вот этих потоков людей образуется очень много. И э, в итоге я могу э, точно сказать, что вот э, эти потоки людей, они практически заняли весь центр города Петербурга. Я э, не знаю, э, там вот офица, официальные цифры властей, полиции, которые говорят о том, что половиной тысячи участников, но они в Москве говорят про то, что было всего 6 тысяч участников, когда совершенно очевидно, что в Москве были десятки тысяч. И, и я думаю, что десятки тысяч были и в Петербурге. Ну, поменьше, чем в Москве, конечно. Потому что Петербург меньше город, но, но тем не менее это были десятки тысяч. И да, это люди, которые двигались, ну, как броуновское движение, разнонаправленно, разными потоками, по разным каким-то маршрутам, без определенного плана, без какого-то единого руководства. И тем не менее, вот все эти потоки людей так или иначе скандировали Путин убийца, долой царя. Uh, это я многократно слышал в самых разных uh, вот этих потоках людей, образующихся uh, в центре города. Uh, им uh, достаточно много было uh, явно приветственных uh, сигналов uh, со стороны uh, машин проезжающих. То есть вот такое сочувствие uh, со стороны людей которые э, не принимали непосредственное участие в этой акции, оно тоже проявлялось, это было заметно. Э -э, и э, я могу даже рассказать еще о таком забавном, может быть даже в какой-то степени эпизоде. Э -э когда я уже э, решил э, уходить от Мариинского дворца, где э, в определенный момент э, была э, достаточно большая, высокая концентрация протестующих, э, от Мариинского дворца к э, станции метро «Сенная площадь», там надо пройти ну, достаточно далеко по таким небольшим узким улочкам, переулочкам, ну, там, ну, это вот исторический центр города, там такие все, в общем, эти улочки оказалось, это не так просто. Потому что оказалось, что по каждой этой улочке или по каждому переулочке, переулочку какой-то идет поток людей в свою сторону, совершенно неорганизованных, не связанных друг с, друга, друг с другом, причем они там с разными флагами, как, вот, буквально как в фильме «Бумбараж». Во, во, вот идет поток людей с советскими флагами, но они тоже скандируют «Отпускай, отпускай». Вот идет там по другой улочке колонна людей с анархическими флагами, там вот с черепом и костями, черный флаг там с какими-то лозунгами. То же самое скандируют. А, а вот там им на перерезной перекрестке идет такой же поток людей с триколором. И то же самое скандируют «Отпускай, отпускай». Да? И вот я оказался на мосту через канал, где оказалось некоторое количество просто случайных прохожих, которым оказалось, в общем-то, некуда деться, потому что вот по, по одной, по одному тротуару одна колонна идет, по другому другая в другую сторону, там где-то еще как бы третья, и им как бы некуда податься случайным прохожим. И этих людей достаточно много. И вот, ну вот два таких достаточно характерных мужика, молодых, по-видимому, как раз относящихся к тому самому глубинному народу, на который пытается опираться путинский режим. Которые не, не очень политизированы, там они не в теме. И вот один у другого спрашивает, что за фигня вообще происходит, почему не пройти. А другой, который все-таки более в теме, ему объясняет. А это за Навального. А Навальный это который против Путина. Он реально святой. Он за справедливость. Он приехал в страну под... Как бы неизбежный арест и не побоялся. И вот как бы, такие совершенно вот сторонние люди, не, не, не участники акции. Я не уверен, что если бы я спросил его, а почему вы сами не участвуете, он бы меня не послал. Потому что это явно был такой вот совершенно сторонний человек. Но вот тем не менее, вот он своему знакомому так объяснял. Я это сам слышал. И это вот... Реакция того глубинного народа, который совершенно пока к этим акциям не присоединяется. А какова была реакция силовиков на такую измен, измененную тактику передвижения, когда люди собираются не в одном месте, а растекаются в разных направлениях? Это как-то повлияло, на, на ваш взгляд, на количество задержаний и вообще на то, насколько спокойно и мирно проходила акция? Я не думаю, что на действия силовиков, которых все-таки правильнее называть карателями, повлияло какое-то изменение тактики протестующих. Я думаю, что, в общем, был послан достаточно внятный сигнал снизить уровень полицейского насилия. Потому что если сравнить с вот уровень полицейского насилия, который был на акциях в поддержку Навального 23-го, там 31-го, вот 23-го я не участвовал, 31-го участвовал, тоже что-то сам видел, вот те вот акции, значит, Вчера уровень полицейского насилия в целом по всей стране был на порядок ниже. И особенно это заметно по Москве, где, насколько я знаю, вот по бы, обнародованным цифрам, ну, практически сколько было? 30 задержанных примерно. Да? Три десятка. Всего там порядка полутора тысяч, по-моему, по всей России сейчас, чуть больше заявляла «Медиазона». Да, э, да, и э, в этом плане э, Петербург отличился как раз э, значительно э, большим таким полицейским зверством наряду с «Магаданом». Да, да вот интересно. Uh, вот. Но ну, я не знаю, может здесь uh, как бы начальство из штанов выпрыгивает, потому что Петербург это uh, считается личным городом Путина, может быть поэтому тут такое рвение проявляют. Но, во всяком случае, uh, даже это рвение было ниже, uh, чем uh, на акциях uh, 23 и 31 uh, в поддержку Навального. То есть явно был послан какой-то сигнал, я не знаю в какой форме, мы, конечно, тут можем только гадать, какие механизмы работают передачи сигналов от кремля к исполнителям. Да, тут, что называется, со свечкой никто не стоял, да? но явно был послан сигнал снизить, уровень полицейского насилия и жестокости этого насилия. Да. А как вы думаете, такой сигнал могли послать в связи с тем, что эта дата, на которую был назначен Митинг, скорее всего, была не случайная, потому что в этот же день проходило послание президента федеральному собранию. И, может быть, мне не хотел испортить картинку. Это первый вопрос. И вторая часть вопроса, я сразу, сразу же его догонку задам. Удалось ли, на ваш взгляд, организаторам протеста как-то повлиять на то, что прозвучало в собрании вообще, на политическую обстановку в России? Ну, попробую ответить по частям. Значит, то, тот мотив, не портить картинку от послания Федеральному собранию, вот этого путинского, он, конечно, присутствовал. Я не думаю, что это был главный мотив, определяющий. Но он, конечно, присутствовал. Другой вопрос... Почему пузинская диктатура вот, выбрала ну не очень агрессивное послание, потому что от этого послания Путина многие ждали гораздо более каких-то агрессивных посылов. Оно было как бы то тоже как бы обрезано в этом отношении как бы ну, на, на большую умеренность, что ли, на большую сдержанность. Соответственно, в, в, в таком контексте, да, если послание программируется как демонстрация некой сдержанности, то картинка с полицейским насилием одновременно ему не нужна. Да? Потому, что, потому что наоборот, если бы, если бы послание было более агрессивным, то, то тут совершенно вот вряд ли бы стеснялись. Вопрос, вопрос почему, почему в самый последний момент значит, тон этого послания был выбран ну, более умеренный, не самый агрессивный. И я думаю, это исключительно потому, что путинский режим столкнулся с сопротивлением. С сопротивлением, которого он не ожидал со стороны международного сообщества. В его в действиях абсолютно бандитских и агрессивных на международной арене Uh, ну, и с сопротивлением uh, оппозиции внутри страны. Uh, оппозиции, которые, да, на сегодня мы не можем сказать, что эта оппозиция представляет большинство населения России. Но вот я говорил об этом uh, глубинном народе, который uh, как бы не готов присоединяться, хотя и uh, явно уже uh, не сильно сочувствует власти. Просто, так сказать, у этого глубинного народа есть свои, свои страхи, фобии, предрассудки, которые мешают ему присоединиться к оппозиции. Но, тем не менее, оппозиция продемонстрировала свою готовность и решимость выходить на протесты, несмотря на полицейское насилие, несмотря на репрессии все прекрасно знали, чем это может кончаться, те, те люди, которые выходили на эти протесты. Поэтому вот это нытье, это хныканье, что нельзя подставлять людей под дубинки. Вот вы как бы выводите людей, а им потом сломают судьбы. А по-другому не бывает. Борьба с режимом фашистского типа, я совершенно убежден, что в России окончательно оформился режим фашистского типа. Вот путинский режим – это режим фашистского типа. Да, он как бы новый, это постмодернистская, постиндустриальная эпоха, он там в каких-то своих эм, чертах отличается от классического фашизма, который мы знали в середине 20 века, но тем не менее это режим фашистского типа. Борьба с режимом фашистского типа не бывает без жертв, без сломанных судеб. Да, это так. И э, поэтому я, я в данном случае конкретно имею в виду э, вот эти, э, эти причитания со стороны э, партийных бонн партии Яблоко. Что... Э, не надо этого делать, не, на, э, не надо выходить на улицы, не надо представлять людей там под, под, под то, что суд. Надо, надо. И именно это работает, именно эта демонстрация решимости выходить, несмотря ни на что, она э, в какой-то момент э, заставляет режим, э, ну пока не сдаться, разумеется, потому что это э, как бы все Конечно, э, обманные маневры. Не надо думать, что режим реально пошел на уступки с тем же Алексеем Навальным, что к нему якобы допустили каких-то нефсиновских врачей. Это обманки все. Это обманки. Не надо им верить. Э, но то, что э, режим как-то начинает маневрировать, и... Э, сам, в общем, избегает дальнейшей эскалации и обострения. И это результат решимости протестного движения протестовать несмотря ни на что. Если говорить о решимости протестного движения протестовать ни на что, можно, для примера, взять сайт, на котором регистрировались люди, и там было зарегистрировано, ну, люди, которые готовы были выйти на эту протестную акцию, там было зарегистрировано порядка 466 тысяч человек. И команда Навального утверждала, что обычно выходит еще больше, чем регистрируется. В данном случае вот эти цифры, ожидания от этих цифр, они оправдались, на ваш взгляд, по всей России, естественно? Я не могу ответить на этот вопрос просто по той причине, что реально оценить сегодня количество участников вчерашней акции достаточно трудно. Все достаточно легко подсчитывается, когда, да, есть какое-то единое место сбора, когда там э, накапливаются и собираются люди, и вот это все видите, видно и можно подсчитать. Мы э, имеем достаточно богатый опыт э, того, как э, полиция занижает в разы количество участников э, протестных акций. Вот, но здесь действительно очень трудно оценить потому что вот эти акции они в главных во всяком случае городах они проходили вот в таком формате разнонаправленных потоков людей растекавшихся по достаточно большому пространству понятно что их было гораздо больше чем объявляет полиция но насколько их было больше, я бы не взялся сейчас оценивать. Да, я, ну, я что-то видел, да, я видел эти потоки людей. В основном это были, кстати, вот молодые люди. Вот, вот по вчерашней акции я совершенно уверенно могу сказать, что там, ну, вот такие старички, как я, это, в общем-то, были единицы. В этих потоках людей в основном, в основном это была молодежь, и я думаю, что среди них было достаточно много людей моложе 18 лет, которые не послушались призыва штабов Навального к лицам моложе 18 лет воздержаться от участия в этой акции, они пошли. То есть там 17-летних вполне могло быть достаточно много. Вот. Но... Но вот это, это, это та самая другая Россия, которая не желает мириться без сопротивления с наступлением фашистской диктатуры. Я в этом плане ну, в какой-то степени советский традиционалист, воспитанный на советской культуре, в том числе и на замечательном совершенно для меня до сих пор остающемся фильме «Рома. Обыкновенный фашизм». И я помню кадры из этого фильма с шествием с демонстрацией антифашистской, уже когда Гитлер стал главой правительства, на которое все-таки вышли тысячи людей. И, и как бы то, что сегодня называют мем, лейтмотив, который проговаривает Ром, но была и другая Германия. Была и другая Германия которая вот, вот уже тогда с явным всем этим осознанием последствий, потому что уже террор против антифашистов уже разворачивался. Да, еще не все было запрещено, да, это были последние там остатки веймарских демократических свобод, но тем не менее террор разворачивался, и всем было понятно, что выйти на шествие против Э, нацистов это последствия и тем не менее вот э, тысячи людей э, вышли тогда и вот, вот была другая германия и это позволило потом все-таки вот это осознание это это память о том что вот была другая германия после э, всего э, германии действительно стать другой вот была другая Россия, которая сопротивлялась путинской диктатуре. Вот это мы показали вчера. А если говорить о государственном терроре, вот э, митинг, который прошел, он заявлялся чуть ли не как э, последняя битва добра со злом, и, в том, и с другой стороны, заявлялся как возможно, со стороны командования, возможно, последний э, митинг э, в ближайшее время, да, там, или свободный митинг в истории России. Каковы на ваш взгляд оценки возможности новых крупных акций в контексте того, что сейчас против команды Навального вот уже буквально 26 числа будет проходить суд и команду Навального будет признавать экстремистами, скорее всего. То есть вот такой, такой вот репрессивный механизм запустили. Как вы думаете, будут ли крупные акции в дальнейшем и кто их будет проводить, команда Навального или какие-то другие люди из, из нового поколения? Ну, не вызывает сомнения, что суд растампует то, что ему дали, то есть признает все эти организации экстремистскими и запретит их. Для меня было совершенно очевидно уже после э, вот этого путинского поправочного государственного переворота 2020 -го года, э, что э, оппозиция легальная будет защищаться, э, что э, последние возможности э, легальной деятельности для реально оппозиционных структур, они... Э, а не таких законопослушных, как та же партия Яблоко, я не удержусь. Ну, потому что вот выступление лидеров партии Яблоко» по поводу Алексея Навального э и последних там вот ее там Алексея Мельникова несколько текстов, но это за пределами добра и зла просто. Да. Но вот, вот реально оппозиционные структуры, да, они будут лишаться возможности легальной деятельности, запрещаться, зачищаться, и будут эти репрессии. Это не, не реакция режима на, на какую-то угрозу. Вот что я хочу подчеркнуть. Потому что вот эти вопли партии Яблоко, не надо злить режим, и, может быть, он нам оставит какие-то легальные возможности. Он, кроме того, что вот, вот эти их призывы подлы, они еще и ошибочны усиление репрессий не есть реакция на какой-то конкретный вызов со стороны той же команды Навального. Это результат естественного перерождения путинского режима, уже в окончательно фашистский, с явными тоталитарными чертами. И этот режим уже, уже не совместим с какой-то легальной э, оппозиционной деятельностью. Вот. Поэтому в, в данном случае команда Навального единственное, что она делает, она, она не позволяет режиму провести эту зачистку как бы э, тихо, как бы незаметно, без скандала. Да, и, в, и в этом отношении команда Навального делает э, ну, совершенно э, нужное, замечательное дело. Потому что, конечно, режим бы хотел э, это все провести э, тихо, незаметно, чтобы это, на это не было бы реакций соответствующих. Но, тем не менее, вот оппозицию зачистить. Команда Навального ему этого не дает так сделать. Она показывает, что... Она, она срывает с режима последние маски, драпировки и фиговые листочки. И это совершенно правильно. Вот. Значит, в отношении того, как действовать оппозиции дальше, ну, прежде всего, не комплексовать по поводу потери легальных с точки зрения этого режима возможностей. Просто действовать так, как мы считаем нужным. А то, что э, фашистский режим считает наши действия нелегальными это его проблемы. А как вы считаете, вот этот э, маховик предстоящих репрессий: как далеко может зайти? Чего нам ожидать э, на пике его э, агрессии? Ну, э, мы имеем исторические примеры как бы предельных точек государственного насилия над Оппозицией над э, протестным движением. М -м, э, такие предельные точки. Это, конечно, э э подавление демократического движения э, фашистским режимом континентального Китая э, в э, 1989 году, это знаменитая площадь Няньмынь, это когда э вот этот мирный массовый протест э, был раздавлен танками и расстрелян из пулеметов но мы сейчас видим что все-таки перейти к таким формам подавления оппозиции путинский режим боится и в завершение нашей беседы я хотел бы задать еще один вопрос и узнать а какие у вас прогнозы на ближайшее будущее например до конца этого года чего стоит ожидать как отоп, на ваш взгляд, как от оппозиции, так и от э, власти я думаю, что главные события все-таки будут разворачиваться не э, внутри России, а на международной арене. Э, вот э, насколько путинский режим э, решится на э, реальное агрессивные действия, в отношении вот, Украины, прежде всего. И насколько цивилизованный мир будет готов дать ему отпор. Отпор в том числе и военный. Я специально хочу подчеркнуть, что этот отпор уже не может ограничиваться какими-то дипломатическими демаршами, какими-то экономическими санкциями, тут э, потребуется отпор именно военный. Силовой. Э, и э, ну вот если это все будет разворачиваться по такому максимально жесткому сценарию, э, то да, вот я думаю, что Такая военная авантюра путинского режима, она может стать началом его конца. Спасибо большое за интервью. Я благодарю вас, благодарю наших зрителей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и увидимся в новых эфирах. Всего доброго.